В видео я расскажу об отчете «Обороты по статьям». Нужен он для того, чтобы наглядно увидеть информацию по статьям бюджета. Как сформировать отчет? Заходим в раздел «Финансовое планирование», выбираем вид отчета «Обороты по статьям». Открывается окно для формирования отчета. В настройках для быстрого доступа, который находится в самом верху нашего окна, мы можем задать период, за который нам нужно сформировать отчет, организацию и в каких единицах будем просматривать суммы. Желтая кнопка для формирования отчета находится под настройками, где задается период. Еще здесь можно настроить нужное вам отображение отчета. Для этого нажмите кнопку настройки. Справа откроется вот такая панель. Если вам вдруг стало необходимо вывести заголовок в отчете или подписи, то здесь можно, нажав на галочки, в нижнем левом углу это сделать. Установила галочки, формируя отчет заново. Вот наш заголовок. Он включает в себя название отчета, период формирования и название организации. Согласно тому, что вы выбрали в настройках, которые находятся над этим отчетом. Подписи отображаются внизу отчета. Для чего это нужно? Заголовок бывает необходим для того, чтобы наглядно увидеть, какой вы отчет формируете. Например, когда нужно удостовериться, что человек говорит именно о том же отчете, что и вы. А подписи нужны на тот случай, если вдруг вам пришла идея распечатать отчет. Правда, нам неизвестны случаи, когда это бывает необходимо, но это делать можно. На панели «Настройки» также есть кнопка для изменения варианта отчета. Она изображена в форме гаечного ключа и находится в правом нижнем углу. О настройках изменения варианта отчета я расскажу более подробно в следующем видео. Подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное.